Всем привет! С вами и из И Сегодня мы будем обозревать два мода, а Точнее два мода про батуты. Да, который называется uh, один Оцилляцион Пат или там, ну все про Пат, да, да а другой век Спринг, да. так давай прыгай ну, вниз, не бойся там <связь> давай обозревать уже первый батут, он будет вот такой ой, извини Ты видишь? О, да. теперь Пошли. мы его ставим и проверяем на что он способен М -м о, он, он походу этот он М -м не очень такой сильный Не, это даже не батут скорее всего да, это просто Замет. Замет. он замедляет или наоборот скорее, давай... ну скорее, ладно Дальше. Вот этот? Этот дает хп. Ну, наносит хп. Да. Урон. Так, синий давай. Да, давай синий. Он и же... синий Оп. нам дает. Синий нам дает. Он побольше прыгает просто. Повыше так прыгает и все. Дальше. Так. Деревянный такой. -то. Это у нас ТНД. Да. Как муж заметить. Да. Ладно. Так. Давай. Белый, белый. Белый у нас. О, вот это уже. О, батут. Вот это уже батут, да. И он, кстати. Очень хороший, да. Он. А давай розовый. розовый испытаем. Розовый. Телепортация. Э -э да. Давай тут предложим. Так. Дальше берем такую синенькую. Где? Ничего он дает. Он. Ничего не дает? Ничего не дает. Кстати, а, в описании, стал... на... вот это огненный, красный, ой, да, в воду ой. прыгаем. Так, зеленый джамп, Ну, он может наверное, прыгать будет. О, это да. уже повыше. Ну-ка. А! Вообще-то вот этот. Вот. Короче, давай начинаем. Короче, они такие же. Да, вот, вот, вот с этого начинаем. Вот, У -у -у. Видишь? Дальше с этого начинаем. Okay. Все, дальше Где? вот эти батуты. Так, это что. Чё... Вау! Вау, вот это вот высокий. И, кстати, если вы будете падать на землю, вам будет наноситься пэн. Но есть батуты... Ой, потом... Очень много! Да. Так, вот это что дает? О, Я фи воду... Фиолетовый... Помню. Фиолетовый... Местой, деревянный, деревянный, деревянный, деревянный. А, деревянный а фи... вообще крутой. О, Так, фиолетовый... А, а фиолетовый... Он... Он... О, фиолетовый телепортирует, как я понял, в ад. Так что мы... Так что мы в него не будем заходить? Да. И дальше у нас розовенький, да? Да, дальше розовенький. Ну, красный такой. Я тебя не вижу. Дальше красный, да? Давай. Он, <свят> он дает ренинги. Э, просто раз. сердечки. Жизнь не дает. Сейчас пробуем, подожди, сейчас пробуем, осмотрим. Регенерацию дает. Да, он регенерацию дает, но... Да, да, совсем небольшую, конечно. Вот этот серый. И он нам дает регенерацию. Замедлительно. Такое значит. чувство, как будто мы пути. Так, дальше желтенькая, да? да. Последняя, этого нет. И он. Сейчас почитаем. Спид! То есть он ускоряет. А. Он, он скользкий делает, ну то есть как лед. Зелененький, вот такой, зелененький, да. Труп. Ставим тройной, давай по тройной, поставим, вот такой. А, меня, меня тут, так, много, Нажимаем но... правую на кнопку мыши и пройдём. А правой кнопкой мыши? Вау. Ой. О, на. они легко ломаются. И даже не наносят хп. Ага, не наносят. Ну если падать на батут. Давай <смех> синенький? <смех> так... Да. У меня да. И... Повыше. И красненький. Пусть всего красный будет. У а? <соц> не страшно да? Ну, может, этот мод, мод моды вам для чего О! <соцентрический фон>